Тема проповеди, вера на то, чтобы возрастать. То есть, почему я говорю, насколько Бог чудесен, и насколько ты можешь видеть, вот я могу видеть его руку, что устами двух-трех свидетелей или молитв откровений разных людей, Бог показывает важность. Ну, это лично для меня. То есть я вижу. Потому что если в тяжелые времена застанут не готовыми, то да, если боксер он выйдет на ринг, Само лежа на пляже, <с> загорая, купаясь, имея вот эту беспечную жизнь, да, не, не проходя вот этих трудностей, скорбей, да, или просто говоря веру, тренировок, мы не будем готовы, и мы можем не устоять. И точно так же, как Петр, да, что с ним произошло? Он не был готов в тот момент. Но Иисус ему сказал, что, да, придет время потом, и ты пойдешь, и ты уже не сломаешься. То есть, и тебя поведут туда, куда ты не хочешь. Уже, ну, и он пошел, да, и он умер мученической смертью. И я думаю, что он умер, ну, с радостью, то, что он мог как бы он даже, да, не посчитал себя достойным, ну, говорят по преданию, да, чтобы его распяли по-другому, вниз головой. И, и работа Божья, она уже, ну, совершилась в нем, он созрел. И что, что важно для нас? И действительно, Библия учит, что веру ее можно будет попробовать, потому что вера, она такая, такое понимание, да, нематериальное. И Библия говорит, что мы живем в очень тяжелые времена, я понимаю. Помните об этом, да? Кто помнит это местописание? Что в последнее, второе Тимофею 3,15, наступят времена тяжкие. И Бог, Он... Что хотел Бог? Какой замысел Бога? То есть, действительно, люди не увидят сейчас Христа, как только через кого? Через, нас. через каждого через из нас. То есть, и вот вопрос, являем ли мы Его, да, позволяем ли мы. И не только это для критики, потому что Новый Завет – это завет веры. Нам вот можно сказать, что Церковь, она сейчас еще не совсем... Ну, я могу, по своему наблюдению, она еще не совсем готова. То есть Бог еще должен совершить определенную работу. Ну, то есть это мои мысли. Это... Потому что в книге деяний, да, помните, допустим, это просто чуть-чуть я отступлю в сторону. Если взять, то вот сейчас в любом, мне дай больше финансов, я построю квартиру, допустим, я буду ее сдавать, да, помните. И... И все это нормально, и Бог не против, чтобы рос доход, достаток. Но когда вопрос первоапостольской общины, он стоял в том, чтобы церковь, она выжила, мы увидим другой дух любви, то есть, и это делал Бог, это было его движением. Что делали? Помните, продавали дома. То есть, все излишки они в это время, они приносили, они продавали, то есть, церковь, ну, было вот это излияние, вот эта атмосфера любви, когда каждый, как учит Библию, он заботился не о своем благе, а о благе чужом. И вот если кто-то он имеет огород, Иисус, он всегда учил определенными притчами, да, такими, которые понятными. Я, в принципе, городской человек, но у жены умерла мама в прошлом году, и я как-то больше стал сталкиваться с сельским хозяйством, с сорняками и с добрым семенем. И ты понимаешь, что ты две-три недельки не, не поработал над чем-то или позволил чему-то вырасти, и вырастает такое огромное дерево, которое... Такой сорняк, который потом, руки болят, они все, даже в перчатках, они есть колючие сорняки, она проколена, И это то же самое, я понимаю, что наша жизнь. И Бог, Он хочет, и Библия говорит, что тьма покроет, помните эти все местописания. Я не буду, чтобы не, да, читать их подробно, чтобы не занимать много времени, но чтобы мы уловили суть вот устами двух что мы говорим об одном, что наша вера, она должна вырасти. Потому что если мы посмотрим историю вот израильского народа, меня натолкнуло на вот эти размышления. Я читал пророческие книги Амоса, там, где 4-5 главу, где Бог говорил об изгнании. И Библия говорит, что это все, Ветхий Завет, это что такое? Это тот же Новый Завет, где только Христос, он проповедуется в обрядах и жертвоприношениях. Ну, это тень, да, это образ. А Новый Завет, это уже воплощение вот тех пророческих ритуалов, которые воплотились во Христе. И это были образы для нас. И Божий народ, он говорит, не, не идите... Не пытайтесь приносить жертвы. Даже если вы 4-5 глава, кому будет интересно, дома можно, ну, дома можно будет в это углубиться. Давайте десятины ваши, хоть через день, все равно я к вам буду не благоволить. Почему? Потому что да есть в христианстве разная ну, жизнь. И Библия говорит вот о внешней форме благочестия. И мы должны быть, я лично, каждый человек, да, мы ответственны за свою жизнь для того, чтобы, ну, как говорил брат Сергей, вникать, да, верили я. Малахия, вторая глава, где Бог говорит, что чем мы прогневляем Бога? Тем, что говорите, что Бог, Он любит грешников, да, и где бы Бог правосудие. И не для того я хочу говорить, что все плохо, да, вопрос. Я хочу показать, что Бог, Он желает, и это Его воля, есть то, чтобы мы возрастали. И возрастали не только в жизни здесь. Вот мы сюда пришли, мы можем два часа помолиться, даже если кто-то не так посмотрит, как бы, потому что, ну, мы можем как-то себя сдержать, но ну, вот... Что мы излучаем? Потому что Библия говорит, что мы письмо Христово. Да, и мы издаем определенный запах и определенный аромат. Вот если надавить на зубную пасту да, то или на, на дезодорант, на тюбик, выйдет, да, выйдет то, что там есть, то, что внутри. И точно так же Бог Он трудится с нами. Особенно, если ты ну, активно начинаешь... Какую-то ну, духовную, или ты хочешь измениться в чем-то. Вот. У меня, допустим, огромная была проблема, я раздражался на своего ребенка. То есть у меня. Я много молился, Богу. Говорю, Господь, я хочу ну, наслаждаться отцовством, а не, ба -ба -ба -ба -ба, а не ворчать. И вот ну, только ты принимаешь решение, ситуацией. Да, и все, как, <связывая> и все как на зло. Но это воля Божья. И я верю, что все оно ну, получится. То есть, оно все получится. По Почему? Какими бы ни были враги, если мы посмотрим, это основная мысль. Да, земля обетованная. Помните, земля обетования была. И Божий народ, он должен был войти в эту землю и захватить ее. И если взять Христа, который должен открыться во мне, как землю обетования, то все поколение, помните, прошлое, оно, оно не вошло. То есть, и я тоже смотрю, можно жить, вот как говорит брат Сергей, потому что разные приходят обстоятельства, разные есть люди на нашем пути, и смотря, как мы будем смотреть. Мы можем смотреть, что эти люди, они просто там, да, раздражают, стебаются над нами, но мы можем посмотреть по-другому, что что-то Бог, Он Происходит, производит, и через все вот эти ситуации что-то Бог, Он открывает во мне, Он показывает мне вот этих врагов, да, вот эти «Сегодня мы пели, чтобы пали стены», вот эти стены Ерихона, потому что много, вот, ну, к сожалению, ты смотришь на братьев и сестер, которые, вот, допустим, уже 15 или 10 лет, ну большие или больше, или 20 лет, и, и все равно вот ходишь с обидой, и не можешь от этого избавиться. Да? От, от церкви от церкви к церкви там не так, да? там меня обидели, и пошел, и... и и покатился, а проблема, она не, не извне, да, а проблема, она где? Она внутри, она в сердце. И больший враг, это не тот, кто, тот, который внешний, но дьявол, он всегда, и Божий народ, он всегда страдал. Вот если мы все почитаем пророческие книги, от чего они страдали? Потому что их жизнь, да, обряды они соблюдали. То есть они ходили, ходили на поклонение, но закулисная жизнь, она не соответствовала Слову Божьему. И Бог, Он хочет, и в первом Иоанна тоже мы касались этих мест. Библия говорит, что если любите Меня, то в заповеди соблюдете. То есть и Иакоб говорит, чтобы мы не были... Просто слушателями, забывшими, да, но чтобы мы стали исполнителями Слова Божьего. То есть посмотреть на свою жизнь. И вот в этом году я тоже как бы принял такое решение, что я буду углубляться вот в то, что я знаю. Потому что спросить за, да, за 20 чем-то там лет во Христе ты знаешь много. Да, но вот что, что я делаю, допустим, что я применяю лично в жизни, когда приходит какая-то трудность, я прибегаю к Богу, или вот то, о чем ну, говорил брат Сергей, или моя реакция, она, потому что во втором Петра как раз и говорится, покажите в вере вашей в добродетели. То есть вера, Иаков говорит, что вера без дел, она мертва. То есть, и я верю, что мы живем вот в это потрясающее время, это книга римлянам, мы подходим к тому, когда Бог, Он хочет открыть своих сыновей. И кто такие сыновья? Не, не все люди, которые да, называют себя сыновьями. Сыновья – это те, которые победили в Комкрест, совершил вот эту работу внутри именно внутреннюю победу. Да, те, которые распяли плоть свою со страстями, то есть при, приняли вот эту работу Христа. Потому что эта работа, она не всегда простая была. Помните, Павел, если мы посмотрим, это римлянам начинается 7 глава, где он как раз подходит к этому, говорит, хочу делать доброе, но предстоит мне... Немногие мы сталкиваемся, я говорю, я то же самое, когда ты вот принимаешь решение, чтобы Бог помог, молишься, сокрушаешься, чтобы Бог он помог измениться, там, переживаешь, чтобы перестать переживать, раздражаешься, перестать раздражаться, то есть, чтобы с каждым разом... да, вот, Христа, как землю обетованную, в нас Его становилось больше. Потому что в Иоанна так и написано, что если мы любим Его, да, то мы должны поступать в этом мире точно так же, как поступал Он. Потому что это Его воля. Мир Он не увидит, чтобы стать целостным и прийти к жатве. Помните слова миссионера когда-то у нас... Ну, когда в посольстве Божьем я был, читали, я один из тех, кто твердо решил идти до конца. То есть я живу присутствием, да, словом, если надо будет жертвовать, ну, очень потрясающие слова. Поэтому Бог, он, что Он говорит сейчас? Что Христос, Он ну, готов открываться через каждого... Из нас Просто на все, что с нами происходит, мы должны посмотреть немного по-другому. Да? И иметь вот эту веру, как Халиф и Иисус Навин, на то, чтобы не, не, бояться, не, не бояться вот этих проблем, чтобы становиться ну, целостными, да? чтобы стать целым, Не просто на устах. Потому что на устах, если мы вспомним... Вот, сокрушение Давида, помните? Бог очень удивительно обличил Давида, когда он согрешил. Помните, он не, не, не пришел никто, и не, не тыкнул в него пальцем и... Он не сказал, ты все". Ух ты, какой плохой! А пришел пророк, и он рассказал ему, помните? Он рассказал ему притчу. И знание доброго, да справедливости и он подписал еще этой притчей да достоин смерти этот человек и только после того пророк он ему сказал что ты этот человек и для чего то есть бог это делал это разорвало это показало давиду вот это не несоответствие между тем что он знает и тем что живет внутри него и Он рождает вот этот 50-й Псалом, помните, который мы поем? «О Боже, сердце чистое, сотвори во мне, и Дух правый внутри меня обнови, от лица своего не отвергни, и, да, и Духа своего не забери». И в нашей немощи будет рождаться Его сила. То есть это Его воля, да, чтобы во всяком месте, в повседневной жизни. Потому что я думаю, что первоапостольская церковь, она ну, не выходила на благовестие так, как или меньше, может быть, выходила, как выходим мы, да, выделяя определенный день. Но благовестие было именно письмо Христово каждого человека, да, благовестием было то, как умирал Иисус на кресте для этой толпы, сумев простить людей, да, отпустить. Если вас злословят, в ответ не злословить. Почему? Потому что библейски мы отделены, то есть мы другой народ, мы не тьма. Вот если мы почитаем, я не буду, чтобы не занимать много времени, да, нам еще нужно молиться, Иоанн пишет, в первом послании, что вот благовестие, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Но чтобы мы не разочаровывались, там написано, что если мы согрешаем, да, если у нас не все получается, то мы имеем Иисуса Христа ходатая, или мы имеем общение между собой, да, и кровь Иисуса, она берет, очищает нас, поднимает нас. Еще что я заметил, мы начали молиться по полчаса на языках, ну, вот в церкви в, в определенное время. И я заметил, что чем больше я молюсь на языках, то тем больше вот этих вот проблем, они начинают ну, выходить, выходить наружу. Ну, моих каких-то именно вот неправильных вот этих реакций. И, ну, вначале как-то было непонятно, но потом мне воля Божья, она становится... Понятным, что как из тюбика, да, что делает Бог, Он начинает выдавливать все, что есть не от Него, да, для того, чтобы Его любовь, она наполняла, наполняла, и она занимала вот это место. Потому что много было в моей жизни да, таких вот по поводу непрощения. Я когда-то обиделся на сестру, и если так сказать, что я ее чувствовал, появление... Стоя задом. <с> Была какая-то такая пробка, <с> вакуумное пространство или ну, какой-то невидимый предмет, что когда она поднималась, то меня сразу спускался, я и не уходил. Пока Бог, Он ну, через сон Он не начал проговаривать ко мне и Потом Бог говорит мне, хотя я там был прав в этой ситуации, ну, со своей стороны, мне говорит еще, бери, иди, ты первый, извиняйся. И вот эта проблема, вот я носил да, вот эту горечь 9 месяцев, то есть вот в этом мучении, вот в этом непрощении. И, и когда я победил себя, да, мне надо было прийти, послушать, что там... Извиниться, я увидел, что я стал совсем другим человеком. То есть, мы расстались прекрасно, ну то есть расстались с близкими ну, друзьями. Я понял, что вот через эту ситуацию я возрос. То есть любовь и прощение Божье, оно возросло во мне. Я уже не остался прошлым. Я уже не остался на том уровне. Библия говорит нам, да, чтобы мы хвалились и свидетельствовали не только, но и скорбями, да, потому что от скорби терпение, от терпения опытность, но любовь Божья написана, да, она не постыжает, и она из, излилась в наши сердца Духом Святым. И как мы, да, если нас не предают, как мы можем или нас не злословят, как мы можем в этом возрасти? Это немного да, боже, ну, болезненный процесс, особенно, когда это через близких. И... Но когда ты видишь, что происходит, тебе легче проходить это, да? Ты легче принимаешь вот эту ну, работу Божью, потому что это недостаток. Я когда-то слышал пророчество, и... Наступил такой день, когда я проснулся с вот этой мыслью. Библия говорит, что Бог, Бог говорил, что Он устал изливать свое помазание на плоть, да, на необрезанных людей. И в последнее время мы увидим, ну, я верю, что другую церковь, нас. А кто церковь сейчас? Мы церковь, мы храм Бога живого, который не только будет иметь силу, Потому что многим, кто имеет силу, если мы увидим, Иисус скажет, отойдите от меня, я никогда не знал вас, делающих беззаконие. Часто ну, многие люди даже в мире, они не хотят сталкиваться ну, и работать с верующими, да, потому что там воровство и так далее, и, и тому подобное. И, и вот какова наша жизнь? И если мы посмотрим все послания, то... Большая часть их, они, они наставления, а вторая часть послания – это наставления в повседневной жизни. Помните, рабы повинуйтесь своим Господом. господам, жены повинуйтесь своим мужьям, имейте нрав. Если То если для есть, чего? Чтобы в последние дни гора Дома Господнего, она должна быть поставлена на вершину гор. То есть каждый из нас, как да, гора Божья, то есть что Бог он хочет? Он хочет огранить нас как бриллиант, как алмаз, да, для того, чтобы мы светили противоположными ну, другими реакциями. Аминь, если все в то чтобы мы могли прийти к миру, ну, это вот... Вторая часть, понятно это слово, да, о, о чем я говорю? Ну, еще я немного хочу коснуться, я тоже считаю это очень важным сейчас по поводу... Это тоже связано с верой, что вера, она отслышание Слова Божьего. И вот как никогда, наверное, мы приходим, и это видно к временам, когда мы лично нуждаемся в Божьем водительстве. Вот по поводу вакцинации и так далее, очень сейчас непростое время. Церковь, она, ну, многие церкви, они разделились пополам. Да, и дебаты, переписки. И, и помните, это не новое, это было в Ветхом Завете. Мы увидим образы, когда Еремия был, или Языкиль, когда пророчествовали, Часть противоположная, да, того Израиля, который был, они говорили, что он говорит не от Бога. Да, Он что он говорил? Смиритесь под царя Вавилонского. Увидьте проблему не внешних врагов свою, но увидьте проблему где? Внутри себя. То есть враги, они только приходят, ну, в разные цели испытания, возрастить веру, но на тот момент враги, они приходили только тогда, когда Богу надо было смирить и достучаться до, до своего народа, чтобы они перестали да, воровать, поклоняться другим богам и так далее. И в чем мы нуждаемся? Мы нуждаемся в слышании Слова Божьего. И ходить вот в этой, пребывать, научиться в атмосфере постоянно, да, то, что Библия нас учит, есть практически вот такие, ну, упражнения, это хвала, поклонение, словословие, молитва на иных языках, потому что можно ходить в панике, да, или какую пищу принимают. Есть люди, которые сейчас, они просто вот пять секунд, и тебе приходит какой-то клип о коронавирусе, один, второй, и я думаю, что человек, он может родить, ну, какой плод выйдет из него, если в него столько... Иван. Да, что же он будет видеть, как не как какой-то негатив, то есть... Или Слово Божье, потому что Библия говорит, что дом, который построен на песке, на песке да, если мы строим на мнениях этого мира, на, наш дом, он не устоит, но как Иисус Навину, но если книга сия, она не отходит, потому что веру свою, вера, она откуда приходит? Она оттуда, от слышания Слова Божьего. То есть, когда мы читаем, когда мы ищем, когда мы слушаем помазанные проповеди, да, какое-то Слово, оно оживает для нас. И что такое Божье водительство? И мы, по сути, идем за вот этим Словом. Да? Мы, мы начинаем его воплощать, то есть то, что открыто. Потому что Библия говорит, что не надо, чтобы кто-то учил вас. Я не говорю о том, что не надо учителя, да? Библия не противоречит себе. Но Христос, Он не где-то далеко. Христос, Он находится внутри нас. И вот для нас сейчас, как время подготовки, это научиться вот слышать Бога, Которого мы слышали всегда. Слышать его четко, потому что, да, вот кто-то пытался тренироваться, ну, учиться слышать голос Божий. Там раз просыпаешься, возьму зонтик, мысль, не бери его. Про, по прогнозу погоды дождь. И бывает ты раз и целый день пробегал с этим зонтиком, и он тебе не понадобился. А бывает солнышко, возьми, не взял. Ну вот... Я учусь, да, хочу, я хочу учиться постоянно, то есть так и молиться Богу. Сны, Бог говорит. То есть, и Я верю, что нам нужно ну, углубиться вот, лично каждому, не на кого-то, а вот как, как говорит Бог. Потому что мы все слышали Его. Библия говорит, что все мы его слышали. Если бы мы не слышали, Иоанна Иисус говорит, то Отец Он не привлек нас. Мы не мы бы не пришли на Сюда, вот это место, в церковь если мы не слышали голос Божий. То есть это голос Божий, это Бог, Он привел нас, Он дал нам это желание покаяния, и Он говорит постоянно, потому что постоянно мы хотим этот голос ловить где-то извне, но я говорю, приходит время более и более, то, что пастырь, Он всегда проповедует, что семя, оно где посеяно? Христос, Он в нас. То есть научиться отличать, да, вот через Слово Божье, дух, душу, от, от кого, кто говорит. Нежный вот этот голос Божий, который говорит. Он иногда бывает и громким. То есть у меня по-разному было. Когда я поручался против слова, то Бог, Он не то что говорил мне, чтобы я этого не делал. Вот это я еще был сколько там, ну, года три я был во Христе, и у меня у товарища были похороны и неблагополучная семья, и чтобы я одолжил деньги у кого-то под свое поручительство. И Библия четко учит. И и, да, и вот в тот момент Бог не то что нежно мне говорил, а все кричало. То есть вот мне кого-то винить, да, сказать, вот почему в мою... И я отдавал самых. Почему? Потому что так говорит Слово, Слово Божие. Если ты поручился, то... А -а -а. Если хочешь ручаться, приготовь эту сумму, пусть она у тебя лежит в кармане, она тебе еще она тебе пригодится в ближайшее время. Я думал, что может мне повезет, я даже молился, но все равно мне пришло в самое неудобное время, я тогда учился в Исуснавине, я оставил работу, работал только по вечерам, и, по-моему, 150 долларов, но для меня тогда не неработающего, это была огромная сумма, мне пришлось ее отдавать, отдавать самому. Но вот Бог, Он учил, как бы, слышать вот, его да, его голос, понимать сны. То есть это очень важным становится в последние дни. Почему? Потому что мы живем так же... Ну, чем это время страшно? И оно было и в Еремии, и в Иезекииле. То, что сейчас есть вот прямой эфир. И любой человек посылал его Бог, не посылал. Он что может делать? Он может говорить как многие называют говорящие головы из интернета. Но Библия научит, чтобы мы что делали? Чтобы мы все проверяли. Или мы имели зрелость в этом. Потому что в, в евреях написано, что да, зрелые чувства навыкам приучены отличать, отличать демоническую подделку. Потому что касаясь последних времен всего, враг он никогда не говорит... Да, прямым текстом. То есть он может вырвать и поставить не то время. Да, вот если мы возьмем ометки зверя, допустим, ну, я не хочу сейчас углубляться в этот вопрос, но вот просто, если вырвать и поставить это в другое время, то, что нельзя будет ни продавать, ни покупать, оно вроде бы признак есть, да, но нету антихриста, да, допустим, нет поклонения, и что это получается? Это будет очередное разочарование, потому что если Антихрист открылся, через сколько там, 1260 дней должен был закончиться Великая Скорбь, ну или через 7 лет должен прийти Христос, и Христос он очередной раз не придет, не придет. То есть и Библия, она на самом деле вся в контексте, она должна. Вот я вижу тоже огромную. Я не буду в это углубляться, потому что это отдельные такие темы. Но кто ищет, я делюсь просто своими мыслями. Вот мне сейчас все больше и больше хочется не, не места писания читать, вот как раньше ты туда заскочил, там, а читать все. Да, потому что все оно показывает. Ну, основную мысль, характер, природу Бога, как Он действует. Потому что в Тимофею написано по поводу, допустим, последних дней, не обольстит вас никто, никогда, что пока не придет отступление, и не откроется человек, да, греха, и сын погибели. И если откроется отступление, то, и мы не хотим быть, то нам что надо делать, то, что говорит пастырь, укорениться, Иаков, Израиль и земля, вот вся проповедь, то, о чем мы говорим, вот в этом его, она в этом его откровении, и да поможет нам Бог, мы сможем это, потому что пришло... Время. пришла полнота времени для нас созревать пришла полнота времени ну, взрослеть это брать ответственность да, на, на себя потому что часто вот ты приходишь прийти чтобы за тебя приняли решение в каких-то вопросах да но зрелость она подразумевает что решение принимаем мы сами потому что если в... Что-то говорит, не как это слово Библия говорит, да будет Понятно. все счастье, благослов, благословение вам, то есть одеваем шлем спасения, да, читаю Библию, молюсь и, и иду дальше, да, иду за вот этим словом, которое ну, ожило, то, куда меня лично ведет Бог. И мне не важно, да, что будет делать. Толпа уходит, охладевает, да, грешит перестают ходить в церковь, что бы ни говорили, но я не хочу быть в этом числе. Да, я хочу быть человеком, который укорененный и утвержденный. Это тоже мое свидетельство, когда я вышел, понятно, вышел с посольства с ранами, и один брат мне начал звонить и говорить, «Тебе надо иметь старшего человека над собой». И я в миллион аргу... Ара, она ж болит она еще <laughs> понимаешь она ж болит <связывая> да она болит как бы и я говорю да, какой, кого она спасает я говорю посмотри там направо падают налево падают ну, люди помазанники там друзья и от Бога отходят и прошел где-то год и я стал готов да, и... я звоню ему и говорю какую ты мне проповедь говорил послушать и он забыл он, ну, мало ли, что он мне полгода назад говорил и он нашел и пастырь Руслама, Рустама Фатулаева дал мне проповедь и там он сказал из всего, что мне надо было услышать говорит, я имею над собой старшего человека только потому, что так сказал Бог в Библии и все, и я после того момента я начал искать встречи с пастырем Василием и вот так вот обличил меня Бог. Не, не сразу я принял это слово, но оно, слово Божье, оно имеет свойство то, что оно живо и действенно. И часто даже когда мы противимся первое время ему, но мы приняли это семя, оно работает, оно проникает, оно что-то там обрезало вот в этой борьбе моей, да, помогает, не помогает. И, да, основной аргумент же действительно, что так сказал Бог. И все, я смирился, вот, личный опыт. Поэтому давайте, кто согласен, мы согласимся, чтобы Бог он взращивал нас. И мы не противились, потому что, ну, и мы видели по-другому, потому что в последних днях очень много это недостаток зрения. Помните, Ладокийская церковь, ты слеп, ты вроде бы все имеешь, да, живешь в достатке, но Библия говорит, что ты слеп, ниж, и купи у меня... Одежды, да, и глазную мазь, чтобы видеть. И я хотел бы, чтобы мы да, помолились, мы согласились, чтобы мы возрастали, чтобы возрастало наше зрение, чтобы Христос в нас, Он открывался. Ну, мы по-другому видели ситуации, мы, мы увидели Его руку. Это как у, очень хорошая проповедь, кто хочет, посмотрите, если запомните. Грэм Кук называется «Неординарная жизнь». Две части. Там он свидетельствует о том, как Бог работал с ним. Когда начиналось его пророческое служение, у него были критики, которые говорили, что он не от Бога. Перед его школой они там стояли с плакатами. Он заблудился и... Он говорит, я был готов молиться, чтобы и огонь на них сошел, там, и пламя их там. Ну наступил момент, он видит сон, он видит скульптуру, он, да, он сидит на коленях у Бога, и кто-то смотрел ее, да? Класс, да? Как, как меняется вся ситуация? И Бог ему говорит, знаешь, что это? Ну, вот это закрытая, Он говорит, это ты. Он говорит, класс. Я говорю, а кто... А он говорит, ты не хочешь поприветствовать тех, кто над тобой, ну вот этих архитекторов, скульпторов, которые над тобой трудятся, ободри их. Ну и он говорит, ну молодцы, ребята, вы делаете там доброе дело. И тут в один момент как бы уходит этот занавес, и он видит вот этих людей, которых... Он готов был, чтобы огонь Божий сошел. И он говорит, я так вскочил, он спал с женой, так орал, что Или, мам, чуть не пробил потолок. Да? И он ну, кричал, но он говорит, ну с этого момента все в моей жизни поменялось. Да, он увидел этих людей абсолютно другими. Да, он им там кофе, печенье говорит, садитесь в первое место. То есть, ну, он увидел вот руку Божью. И вот этот Божий, может быть, скальпель, который не совсем приятный, но который избавит да, нас от вот этих ну, раковых опухолей, потому что в многих жизнях это становится как запинающий грех, то, что ты не можешь ну, подняться, Саул. Если мы посмотрим, у Саула служение началось гораздо большими знамениями, чудесами, чем у Давида. Он был более, но он не разобрался со своими определенными внутренними проблемами. И он дошел до какой-то точки да, Божьей благодати, когда он имел возможность. Первый раз он ошибся, да, там он имел слово такое жесткое предостережение. Но мы видим в Библии, что многие, кто ошибались, да, когда не смирялись, исправлялись, Бог он миловал, восстанавливал, и он не желал ни падения, ни... Поэтому помоги нам, Господь, и мы пред Тобой, и веди нас, веди нас дальше, Господь, веди нас в зрелость. И мы имеем эту веру, дай нам эту веру, что Христос в нас, упование славы, чтобы с каждым нашим днем, Господь, нас становилось меньше нашего «я», но жизнь Христа, любовь, милосердие, кротость, воздержание, вера, верность, они возрастали во всей полноте. Во имя Иисуса. И дай нам слышащее, дай нам заплатить сейчас эту цену, Господь. Эту цену ну, питания Библии, Господь. Эту жажду по Слову Божьему. Во имя Иисуса. Чтобы мы имели основание твердое, Господь. И если придут потрясения, придут воды, чтобы наш дом он стоял твердо. Он не был поколеблен, Господь. Во имя Иисуса. Аминь.